Юмор по-краснодарски. В Краснодаре во дворе установили стенд с правилами поведения на детской площадке. Машины и одна качель и железяки. Вот вся наша детская площадка. Но еще есть, конечно же, одинокая горка. Где-то далеко. И обслуживает это все Гук-Краснодар. Табличка просто поучительная. На этой одинокой качели будьте осторожнее, не распивать спиртные напитки.